Сегодня разберем одну весьма занимательную историю из нашего недавнего прошлого. А была ли продажа Аляски России в 1867 году реальным фактом? Или под этой продажей спрятано что-то другое? Например, аренда или аннексия враждебным государствам? Вопрос на первый взгляд кажется нелепым, ведь все знают, что 30 марта 1867 года территория Российской империи уменьшилась на полтора миллиона квадратных километров. Это огромная территория, такую площадь, например, занимают Франция, Испания и Швеция. И это не по отдельности, три крупнейшие европейские державы могут уместиться на площади полтора миллиона квадратных километров. Так вот, в 1867 году решением императора и самодержца российского Александра II территория Аляски и группа Алиутских островов близ нее были проданы Соединенным Штатам Америки. И это достаточно странный поступок. Российский император без какого-то внешнего давления практически за бесценок продает Соединенным Штатам Америки полтора миллиона километров богатейших территорий. Почему он так поступил? Может, это были спорные земли, ненадлежаще оформленные? Но нет, с 1799 года территория Аляски официально принадлежит Российской империи на правах первого открывателя. Фактически открыли Аляску миру в 1732 году русские мореплаватели Федоров и Гвоздев. Официально это зафиксировал капитан Алексей Ильич Чириков, который 15 июля 1741 года на пакетботе Святой Павел достиг западного побережья Америки, прошел вдоль ее берегов на север, нанеся их на карту. Экспедиция Чирикова и заложила основу практическому усвоению России северо-западной части Северной Америки. Так вот, с 1799 года Аляска официально закреплена в составе Российской империи. И никаких территориальных претензий со стороны других стран России никто не предъявлял. Так в чем же причина столь невыгодной для России сделки? Как можно было продать полтора миллиона километров земель за 7 миллионов 200 тысяч долларов? То есть один квадратный километр ушел за 4,5 доллара. Можно, конечно, предположить, что цены в 1867 году были другими, и 7 миллионов долларов это были огромные деньжищи. Но нет, ВВП США в 1867 году составлял 8 миллиардов долларов. Деньги, уплаченные за Аляску, составили менее процентов от ВВП США. То есть Аляску Соединенные Штаты купили за какие-то смехотворные деньги. И ладно бы, если бы американцы уговаривали русское правительство продать им Аляску. Все было наоборот. Именно русское правительство навязывало американцам Аляску. И изначально отдавали ее вообще за дешево за 5 миллионов долларов. Именно такая сумма фигурировала в инструкции Министерства финансов, которую вез с собой в Америку Эдуард Андреевич Стекль. История продажи Аляски настолько странная, что вызывает какое-то внутреннее неприятие. В этой истории Россия выглядит не как великая держава, а как страна третьего мира, срочно нуждающаяся в деньгах. Страна продает свои территории за копейки и не продают с гордым видом отвечая на многолетние просьбы союзника аляску навязывали американцам как какой-то китайский ширпотреб и это не мои домыслы все это есть в официальной истории в марте 1867 года эдуард стекль прибыл в вашингтон и напомнил государственному секретарю сша уильяму сьюарду о предложениях которые делались в прошлом о продаже наших колоний вы только вдумайтесь в эти слова посланник русского императора напоминает о предложениях которые делались в прошлом о продаже русских колоний то есть говоря простым языком посланник царя просто впаривал американцам какой-то ненужный хлам американцы же со своей стороны просто соизвоили купить эти земли хотя интересы к этим землям раньше не проявляли и даже заплатили этим несчастным русским больше чем они изначально хотели не 5 миллионов долларов а 7 миллионов 200 тысяч наверное 2 миллиона дали просто начать так почему же русский император так сильно хотел продать аляску чем она ему так сильно мешала и почему договор о продаже русских земель подготавливали строгой секретность? почему для продажи русских земель 16 декабря 1866 года был создан особый комитет в который входили Император Александр II, председатель Государственного совета Великий князь Константин Николаевич, министр иностранных дел Гурчаков, министр финансов Рейтер, морской министр Краббе и российский посланник в Вашингтоне Эдуард Стекль. То есть всего шесть человек решали за сколько и кому продать полтора миллиона километров ненужных России земель. А почему ненужных? И как всегда у историков есть на это ответ. Вот что они пишут. На заседании особого комитета, собранного для обсуждения целесообразности продажи Аляски, выдвигались следующие доказательства. Давайте разберем их по пунктам. Пункт 1. Убыточность российско-американской компании, контролировавшей все русские владения в Америке. Интересно, о какой убыточности шла речь? Русско-американская компания была создана в 1798 году. Ее основали Шелихов Иван Голиков и Николай Мыльников. В 1806 году компания открыла свои фактории на Гавайских островах. В 1808 году русско-американская компания, находящаяся в Иркутске, назначает столицей Русской Америки Новоархангельск. За 10 лет с момента основания компании было добыто пушнины на сумму более 5 миллионов рублей. Шла добыча меди, угля и железа. Были построены доменные печи, работало производство слюды. Русско-американская компания построила 44 судна, в том числе и паровые, все детали которых были изготовлены в местных мастерских. И несмотря на все это, особый комитет 1866 года рассуждает об убыточности русско-американской компании. О какой убыточности идет речь, если только пушнины за 10 лет было продано на 5 миллионов? А всю аляску этот комитет тоже решил продать за 5 миллионов. где логика пункт 2 неспособность россии обеспечить защиту колоний от неприятеля в случае войны а в мирное время от иностранных судов ведущих незаконный промысел у берегов русских владений на первый взгляд это достаточно разумный довод аляска находится далеко и как ее защищать но это логично только на первый взгляд. Возьмем побережье Северного Ледовитого океана, Камчатку, да что там мелочится, все за Уралье. Каким образом Российская империя могла противостоять агрессорам на этих необъятных просторах? Какими силами можно было бы организовать оборону в районе Таймыра или Камчатки? Эти земли логистически ничуть не ближе от Москвы, чем Аляска. Они не приносят дохода. Иностранные суда могут вести там незаконный промысел. А раз так, почему особый комитет 1866 года продал только Аляску? Надо было бы продать все побережье Северного Ледовитого океана. Ведь эти земли физически невозможно контролировать. И они не приносят прибыли. Или эти земли тоже хотели продать, но их просто никто не купил. Перейдем к следующей главе этой мутной истории, которую можно назвать «Мифические деньги». Почему мифически? Тут все просто. Несмотря на то, что продажа Аляски произошла сравнительно недавно, историки до сих пор путаются в показаниях о том, куда пошли деньги, вырученные из продажи Аляски. У историков на этот счет есть две основные версии. Каждая подкреплена документами. Но вот что странно, они противоречат друг другу. Версия первая. Феерическая. Вот как она звучит. Русский посол Эдуард Стекль Получил чек на 7 миллионов 35 тысяч долларов. Как так? Сумма от сделки должна быть 7 миллионов 200 тысяч долларов, а не 7 миллионов 35 тысяч. Не удивляйтесь, у историков всегда так. Вроде бы они пишут достоверные истории, но всегда палец на мелочах. Так вот аляску по официальной версии продали за 7 миллионов 200 тысяч долларов есть даже фотография казначейского купона на эту сумму вернемся к версии историков они рассказывают что русский посол получил какой-то чек на 7 миллионов 35 тысяч долларов значит у нас не хватает 165 тысяч долларов куда же они исчезли историки естественно все объяснят 21 тысячу долларов посол просто оставил себе что, наверное, было нормально в их представлении. Самое интересное это то, куда ушли еще 144 тысячи. Оказывается, их русский посол раздал в качестве взяток американским сенаторам, голосовавших за ратификацию договора о продаже Аляски. И это очень логичное вложение денег. Ведь Россия под видом Аляски впарила американцам ужасный неликвид полтора миллиона километров территории где есть лес уголь, золото и пушнина. Кто вообще будет покупать такое? Да еще по завышенным ценам — четыре с половиной доллара за квадратный километр. Вот и пришлось русскому послу давать взятки американским чиновникам, чтобы они согласились одобрить покупку такого неликвида. эдуард Стекль был очень талантливым чиновником и финансистом. Вначале он 144 тысячи раздал на взятки, но ему этого было мало. И он сделал еще один гениальный по своей сути ход. Он перевел американские доллары в английские фунты, а затем фунты в золото. И на этой гениальной операции потерял полтора миллиона долларов. Но это только начало истории. В Лондоне золото погрузили на барк под названием Оркли. 16 июля 1868 года это судно затонуло при подходе к Петербургу. Страховая компания, застраховавшая груз, объявила себя банкротом. Но это не конец истории. Историки придумали этой пьесе продолжение. Оказывается, тайна гибели Барка Оркни, перевозившего золото, была раскрыта. 11 декабря 1875 года при погрузке багажа на пароход Мозель, отправлявшийся из Бремена в Нью-Йорк, произошел мощный взрыв. 80 человек погибли, 120 были ранены. Проведенное следствие установило, кому принадлежал взорвавшийся багаж. Им оказался американский подданный Вильям Томпсон. Когда Томпсона пришли арестовывать, он попытался застрелиться, но неудачно. Умер он гораздо позже от заражения крови. Томпсон признался в десятке случаев подрыва кораблей с целью получения страховых выплат. Выяснилось, что что технология изготовления бомб с часовым механизмом Томпсон научился еще во время гражданской войны в США. Война закончилась, Томпсон остался неудел. В поисках счастья он отплыл в Англию, где на него быстро обратили внимание британские спецслужбы. Ему предложили тысячу фунтов за выполнение одного деликатного поручения. Томпсон устроился портовым грузчиком. И под видом мешка с углем протащил на борт барка Оркни. минус с часовым механизмом. Когда до входа в Петербургскую гавань оставалось несколько часов, в угольном трюме барка произошел взрыв, и судно с золотом ушло на дно. Томпсон получил свою тысячу фунтов стерлингов и переехал в Дрезден. Там он купил дом, женился, завел детей и мирно жил под именем Вильгельма Томаса. Когда деньги закончились, Томпсон решил отправлять застрахованный багаж за океан и пускать на дно пароходы. В среднем он отправлял на дно по одному пароходу в год. В целом история занимательная и даже косвенно подтверждается советско-финской экспедиции 1975 года. Эта экспедиция нашла обломки корабля, перевозящего золото. Судя по обломкам, на корабле произошел мощный взрыв и сильный пожар. Правда золото на этом корабле не обнаружено. Это я вам рассказал самую распиаренную версию событий. Но у историков есть другая, менее распиаренная и достаточно скучная. Звучит она так. В Российском государственном историческом архиве среди бумаг о вознаграждении тех, кто принимал участие в подписании договора о продаже Аляски. Вот видите, какая важная сделка. Продажи Аляски практически подвиг. Людей за это даже награждали. Так вот, среди бумаг о вознаграждении найден документ, составленный не ранее второй половины 1868 года. Вот его содержание: За уступленные Североамериканским штатам российские владения в Северной Америке поступило из означенных штатов 11 миллионов 362 тысячи 481 рубль 94 копейки. Израсходовано за границу на покупку принадлежностей для железных дорог 10 972 238 рубля 4 копейки. Остальные же 390 243 рубля 90 копеек поступили наличными деньгами. Вот видите как все просто, оказывается не было никакого золотого парохода. И не тратил деньги русский посол на взятки чиновникам. Деньги от продажи Аляски ушли в нужное дело. Постройка железных дорог. Версия конечно хорошая, но вот что странно. В 1868 году за 1 доллар давали 1 рубль 30 копеек. Если умножить 7 миллионов 200 тысяч на рубль 30, то получим 9 миллионов 360 тысяч рублей. А эта сумма не сходится с найденным документом. Там точно написано: из севера американских штатов поступило 11 миллионов 362 тысячи 481 рубль 94 копейки. Но ведь за 1 доллар давали рубль 30. Аляску продали за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Что при переводе в рубли 9 миллионов 360 тысяч. Что меньше озвученной в документе суммы почти на 2 миллиона рублей. Это что получается? Американцы опять нам доплатили сверху. Дали еще раз на чай. Ну ладно, оставим занудные цифры и перейдем лучше к самому интересному. К реальным документам. И посмотрим на оригинал договора о передаче России территории Аляски. Вот смотрю я на этот договор и чего-то не понимаю. Вроде бы Россия 19 века, Великая Империя, вроде бы с ней считался весь мир. Но почему мы заключаем договор на чужом языке? Если кто-то не в курсе, то договор о продаже Аляски на русском языке никогда не существовал. Оригинал договора составлен в виде параллельных текстов на английском и французских языках. А где вариант на русском? Или Россия, как какая-то Гвинея-Бисау, заключала важные договора только на французском? Да, у историков есть этому объяснение. Якобы французский был очень моден среди русской знати. И к тому же это был язык международной политики. С этим, конечно, можно было бы согласиться но все это не очень логично значит в 17 веке международные договора цари заключали на русском а в девятнадцатом после того как победили наполеона стали заключать на французском и где логика историки говорят о великой отечественной войне 1812 года где россия победила франковорящих супостатов победила и стала говорить на языке поверженного врага конечно логично но почему же сегодня мы международные соглашения не составляем на немецком? Ведь Гитлера мы тоже победили. Ладно, не будем придираться, у нас и сегодня президент чудесно говорит на немецком. Здесь важен даже не язык, на котором написан договор, а сам текст. Так вот, в договоре о передаче России территории Аляски вы не найдете таких слов, как продажа или покупка. Все говорят, что Аляску Россия продала, но такого слова в тексте договора нет. Там есть другое, to seed, что в переводе не означает продажа, она означает уступать, передавать, а также сдавать. Так что в этом международном договоре вообще не используется слово продавать. По этому договору Россия уступила или сдала Аляску. Выражение to seed может быть понято как грант, или передачу физического контроля. То есть юридически Аляска принадлежит России, но передано физическое управление Соединенным Штатам. То есть Аляска была не продана Соединенным Штатам. Здесь все сложнее. Аляска передана Штатам по договору СЕДы, то есть по договору передачи физического управления над территорией, без продажи территории Соединенным Штатам. То есть Соединенные Штаты получили право использовать эти земли почти как им угодно. Только продать эти земли они не могут, потому что они не являются владельцами этих земель. Это пересекается с понятиями Аллот и Фьюот, о которых я уже рассказывал в своих роликах. То есть Россия уступила США право вести хозяйственную и коммерческую деятельность на этих территориях без права. Продажи этих земель третьим лицам америка владеет аляской по договору седы и поскольку в этом договоре не был указан срок передачи территории в физическое управление то россия имеет полное право в любой момент потребовать аляску обратно в условиях когда они обозначен срок действия договора он признается действующим до момента выставления требования владельцам о возврате права физического управления территорией которое должно быть ей возвращено немедленно, при первом же заявлении об этом со стороны России. Так что вы сами можете ознакомиться с договором о передаче Аляски, и вы не найдете там слово «продажа». Найдете слово «to seed», что означает «уступить», «передать», «сдать». Аляска никогда не была продана североамериканским штатам. Она была уступлена по договору Седы, то есть передана под физическое управление без права продажи. Казалось бы, здесь можно было бы возрадоваться. Американцы это временные управленцы Аляски, и Россия всегда может затребовать Аляску обратно. Но тут тоже все не так просто, как кажется. Наш мир это не собрание разных независимых стран, которые имеют разный политический строй и разных руководителей. Наш мир имеет ясно выраженное внешнее управление. И все эти якобы независимые страны четко управляются внешними силами. Это во всей красе доказали прошлогодние события. Все якобы независимые и часто просто ненавидящие друг друга президенты с удовольствием уничтожали экономики своих стран. Выступали с совершенно одинаковыми заявлениями по чумке и бредовому глобальному потеплению. Так вот, наши независимые президенты все как один подчинены внешнему руководству. Кто всем правит, пока не ясно, но совершенно четко видны следы внешнего управления. И поэтому нам нечему радоваться. Аляску Россия Америке не продала, а уступила, то есть отказалась от управления этими территориями. Теперь Аляской управляют Соединенные Штаты. Но они, как и Россия, не имеют права продать эти земли. Они их могут только уступить. И это не мои домыслы. Все это вы можете проверить сами. И это хорошо видно на примере Соединенных Штатов. Эта страна создана искусственно, внешними силами. И это хорошо видно на примере якобы покупок других земель Соединенными Штатами. Пример Аляски не единственный. В 1803 году Соединенные Штаты покупают Луизиану у Франции за 15 миллионов долларов. 1848 год. У Мексики куплен Техас, Калифорния, Аризона, Невада, Юта и Колорадо. 1853 год. Американцы еще докупили земель у Мексики. Так что большая часть США была выкуплена американцами у разных стран в 19 веке. Но выкуплено это не совсем то, что происходило на самом деле. Североамериканские штаты ничего ни у кого не покупали. Они получали права на управление огромными территориями. И иногда выплачивали за это достаточно небольшие денежные компенсации. Все это четко прописано в документах. В этих документах нет слова продажа или покупка. Есть только слово тусит, то есть уступка. То есть Франция, Мексика, Россия, Испания уступали свои права на управление этими территориями. И за это получали небольшие денежные компенсации. Эти суммы никак не могут соотноситься с масштабом проданных земель. Что такое 15 миллионов долларов для Мексики в сравнении с теми землями, от которых они отказались? Так вот, в XIX веке какая-то внешняя сила решила построить такое государство, как США. Страна должна была получиться огромной, и поэтому внешние управленцы просто попросили Францию, Испанию, Мексику и Россию передать управление теми землями, что они использовали на американском континенте. Именно использовали. Ни одна страна в мире не может продать земли, на которой находятся. Эти земли она может добровольно передать под другое управление и, возможно, получить за это небольшую денежную компенсацию. Так вот, Россия, Франция, Испания и Мексика добровольно передали управление землями, находящимися на американском континенте, в руки молодых Соединенных Штатов. Может, передача была и не совсем добровольной. Можно сказать, что их настойчиво попросили это сделать. Поэтому во всех документах, которые якобы свидетельствуют о продажах этих земель, вы не найдете слов «продажа» или «покупка». Везде указано «to seed» или по-русски «уступка» передача. Можете сами все проанализировать, ссылки на документы под видео. Так что в современном мире никто не продает и не покупает страны. Странами временно управляют. Страну нельзя продать, можно только передать свои права на временное управление. На этом все, смотрите мой канал.